Привет! В этом видео вы узнаете и увидите воочию, как увеличить средний чек с помощью очень простой и очень действующей тренировки. Эта тренировка подходит для сотрудников любого тела в том числе вашего. В этой тренировке оттачивается навык легко говорить на любую сумму денег и работать с большими суммами денег. В соответствии с этим ваша прибыль, прибыль каждого продавца, прибыль все компании резко увеличиваются. Сейчас вы смотрите серию из трех видеоуроков, которые нужны любому руководителю. Первый видеоурок вы уже начали смотреть. Второй, который вы получите завтра, вы получите инструмент, который поможет еще на этапе тестирования увидеть проблемного кандидата, который будет приносить больше проблем, чем прибыли. Этот инструмент освободит огромное количество вашего времени и ваших усилий, которые вы можете направить абсолютно на более лучшее русло и более лучших людей. А также, послезавтра, третье видео, инструмент из этого видео принесет в вашу жизнь огромное количество уверенности в завтрашнем дне, в будущем, а также освободит и даст четкие инструменты, которые вы сможете сразу применить в жизни для улучшения ситуации дел с продажами, а также поможет вам планировать вашу прибыль, ваше будущее и не полагаться на удачу или сезон. Смотрите прямо сейчас это первое видео! и сейчас вы увидите, как выполняется тренировка для увеличения способности легко работать с большими суммами денег. Описание этой тренировки есть в практическом руководстве, которое называется «Памятка сильного продавца» или «Мотивация продаж». Глава 11. Если у вас этого руководства нет, вы можете скачать в описании к этому видео это руководство. Итак, начнем! Начнем! Два человека усаживаются друг напротив друга на расстоянии примерно одного метра. Сидят они вот примерно вот так, как сижу я. Стопа на полу, руки, чтобы напарник видел руки, на коленях. И сидит спина ровная, смотрит прямо на своего тренера. В руках у тренера должна быть обязательно какая-то купюра денег. Достоинство купюры не столь важно. Тренер говорит следующую команду. Он спрашивает своего студента «Готов?» Студент говорит «Готов, если готов или не готов, если не готов». И в момент, когда он готов, тренер еще раз спрашивает «Готов?». Студент говорит «Готов?» И тренер стартует его, говорит «Начали!». Студент говорит следующую фразу, например, если тренера зовут Иван то он ему говорит так. Иван, ты мне должен, к примеру, если ему назначено 2 евро, то он говорит так. Ты мне должен 2 евро. И следующая фраза. Деньги. Вот. Я буквально через несколько секунд вам покажу, как выполняется тренировка и какие реакции могут быть. Тренер, который, например, находится напротив меня, должен видеть все мои реакции. Если в момент, когда я выполняю тренировку, у меня движется рука, нога, брови, я как-то не так сижу, уходит голова, уши, руки, может быть, ноги двигаются как-то, не на полоне находится еще как-либо, любая реакция – это ошибка. И тренер указывает на эту ошибку, говорит, вот, например, у тебя там бровь задвинулась. Он говорит, ты, ты сейчас готов? Он говорит, да, готов. Начали еще раз. И он еще раз повторяет ту же самую фразу с той же самой суммой денег. То есть сумма не изменяется, пока сам студент не сдал хотя бы раз 7-8 эту тренировку своему тренеру. Легко, комфортно, без какой-либо ошибки подряд, вот 7-8 раз подряд. Если была ошибка, продолжаем тренировать, бывает такое, что одна сумма, особенно первой суммы, тренируется примерно... Ну и полчаса, а иногда и час, и два, а может быть и три, четыре. Для каждого человека все по-разному. Реакции могут быть разные. Сумма, первая, которая назначается вашему студенту, это сумма примерно эквивалентная 2-3 евро, небольшая сумма, для того, чтобы он смог это для начала легко сделать. Потом, когда у него получится у вашего студента получится несколько раз сделать это легко, как мы договорились, 7-8 раз, безостановочно, вот так, готов, начали, готов, начали и тот постоянно повторяет «легко, комфортно», то в этом случае сумма увеличивается. Сумма увеличивается не кардинально больше, например, в два раза, потом, может быть, в 10 раз вы увеличите сумму и так далее. Тренировка безостановочная, то есть такая штука, что она продолжает э, делаться регулярно. Очень классная тренировка для тех, кто хочет э, легко говорить о сумме денег, о, о более высоких суммах денег. Например, там, до сих пор он мог продавать стулья, за, не знаю, за 50 евро, а сейчас он сможет тот же самый стул уже называть сумму чуть-чуть побольше. Например, 60 или 70, ну и так далее. Вот эта способность потихонечку развивается. Она не происходит за 5 минут. Бывает такое, что тренировка длится долго. Но не важно, сколько она длится. Главное – результат. Сейчас я вам покажу, как эта тренировка выполняется с моим напарником. Итак. Как выполняется эта тренировка? Сейчас передо мной мой напарник Дмитрий, и он мне поможет выполнять эту тренировку. Кстати, есть очень важный момент. Мы сейчас договорились, что я сейчас буду тренером, он для меня будет студентом. Я ему назначаю сумму в размере 100 евро. Ему нужно легко и комфортно ее мне назвать хотя бы 7-8 раз. На каждую реакцию я буду указывать, показывать и показывать вам, какие реакции могут быть. Итак, Дима, ты готов? Готов. Начали. Вячеслав, ты мне должен 100 евро. Деньги! Хорошо, молодец, чуть-чуть двинулись брови. У -у -у. Давай еще раз повторю. Хорошо. Готов? Готов. Начали. Вячеслав, ты мне должен 100 евро. Деньги! отлично чуть-чуть сжались вот тут вот брови угу. вот надо еще потренировать хорошо хорошо готов готов начали вячеслав ты мне должен 100 евро деньги молодец еще раз готов готов старт вячеслав ты мне должен 100 евро деньги отлично готов готов начали вячеслав ты мне должен 100 евро деньги хорошо еще раз готов Готов? Попробуй без злости, mm -hmm. более человечно. Готов? Хорошо. Готов. Начали. Вячеслав, ты мне должен 100 евро. Деньги! Отлично. Готов? Готов. Начали. Вячеслав, ты мне должен 100 евро. Деньги! Хорошо. Итак, Дмитрий должен выполнить тренировку, повторяя вот так вот 7-8 раз, безошибочно, чтобы я ему не указывал ни на какую ошибку, если я их, конечно, не вижу. Если я их вижу, то мы продолжаем это делать. И в момент, когда Дмитрий сдал мне эту тренировку, то есть я вижу, что он несколько раз, много раз, 7-8, может 10 раз, сделал эту тренировку идеально, я говорю ему, Дмитрий, зачет, вот твои деньги. И теперь, кстати, мы можем обменяться ролями. Теперь он может стать тренером, а я могу стать студентом. Мне он назначает какую-то сумму денег, которую я раньше не сдавал, немного больше она. Вот И мы ее тренируем. Кстати, по поводу назначения сумм. Суммы вначале могут быть ровными. Например, 50, 100, 150, 200, 1000, 1200, 1500 там, и так далее. Но в момент, когда у студента это легко получается, суммы можно назначать более сложные. Например, 5786 или 10658 ну, и так далее. То есть суммы должны быть разные. Для того, чтобы у студента была а отточен а навык легко произносить эти суммы. Наверное, я уверен, что вы видели людей, которые или продавцов, которые танцевали, когда называли сумму, либо не доносили ее до вас, они а говорили, но вы ее почти не слышали. Вот примерно так выполняется тренировка. Советую вам ее выполнять регулярно. Сейчас именно для ваших сотрудников я дам домашнее задание для оттренирования этой тренировки и также вы можете показать вашим э, подчиненным или вашим сотрудникам, как выполнять ее с, с помощью этого видео, чтобы они смогли его выполнить быстро, четко и легко. В случае, если у вас есть какие-то вопросы, либо какие-то комментарии, либо вы, у вас есть какой-то успех, который вы достигли с помощью этой тренировки, пишите обязательно в комментариях к этому видео, мы будем очень рады. Если у вас есть какие-то запросы или какие-то четкие интересы по поводу, как еще более подробно выполнять тренировку, тоже можно написать в комментариях этого видео. Итак, продолжим ваше домашнее задание. Итак, только что вы увидели и узнали, как с помощью очень простой тренировки увеличить средний чек. Эта тренировка очень действенная, очень рабочая, вы уже увидели, как она работает. Кстати, забыл вам сказать, что эта тренировка очень хороша для того, чтобы ее делать по утрам. То есть, вот в начале рабочего дня. Поэтому, именно поэтому я вам даю домашнее задание на завтра утром. Усядьтесь всем отделом продаж, найдите себе напарника. Сядьте друг напротив друга и сделайте эту тренировку до конечного результата. Очень важно добиться конечного результата. Пусть и вас кто-то потренирует в вашем направлении, чтобы вы видели, как работает тренировка. Проследите результаты и эмоциональное состояние ваших вашего отдела продаж и ваших сотрудников в течение этого дня. Напишите ваш отзыв в конце этого видео, чтобы нам было понятно, как это произошло. И очень важный момент, завтра у нас будет очень классное видео. Мы вам отправим видеоурок о том, как получить очень классный, очень-очень крутой инструмент, практический инструмент о том, как увидеть еще на этапе тестирования и интервью. Кандидата, который будет приносить вам больше проблем и трудностей, чем прибыли. Этот инструмент поможет сэкономить огромное количество вашего времени и ваших усилий. Смотрите второе видео завтра.